Всем привет! Сегодня, блядь, ну как-то нахуй <сёк> надо. Ага, пацаны, что делать? Выясняем, кто из нас лучше. Я лучше. <сёк> <сёк> а дальше что, блядь? А дальше что? Кто лучше-то, блядь? А дальше что, нам? Ага, пацаны, что делать? Привет. Всем привет. Сегодня мы играем на наказание на узковую полосочку. Ага. Узнаем, кто из нас сегодня лучше. Это, конечно же, это буду я. Потому что московский локомотив сердце. Да какой локаций а, Барселона, это типичный Раси глор. Российские никогда команды никогда играть не умели. Барселона, Вы вот это Вы посмотрите на это. Кто это? Шмун? <с> это шмат. Это Швепса, а не Мессинах. А, а это тут Но Нейм? Россия тут no мордость. Что а будете, будете делать-то? Четыре. Бьем по 4 удара с точки пенальти, у нас на ворот повешенные кольца, нижнее ага. кольцо 2 очка, верхние 3 очка. Ага. После этого пробиваем от лавки с отскоком, бьем с первого... Отскакивает и с первого касания бьем ворота тоже по 3 удара. 4. По 4, тоже по 4 удара. Ну, завершаем э, ударами слета из-за спины, стараемся бить сразу, ну, без... Блядь, как-то это, ну, это потом... Откроет. С первого касания. С первого Стараемся без да. первого отскока. Ага. О, все, мы начинаем. Все, давайте, пацаны. Кто из нас первый, да, Давай, да. Скинемся, кто из нас начнет первый? Раз, два, три. Раз, два, три. Первый. Да, я начинаю. Э, Левый нежный. Левый нежный? Да. Ты его сегодня выберешь? По-любому. Да. Без вариантов. Да. Сегодня локомотив уедет себе назад. В, Черкизов, в, Москву, что ли? в Черкизово? В Москву. В Черкизово маску. Ух! Домой, Шмэн! Ладно, пенальти этого не лотерея там забила. Сейчас у нас не... второй удар. Загадай, куда мне бить, я пробил. Загадай, куда мне бить. Я Загадай, куда давай, мне давай, правый верхний угол. Это сложно. Ну, попробуй. Давай. Все ради пас. Не, ну это было ближе Домой! к центру. Поеду домой, принесите нам водочку. И в Каталонию или пивно. Как-то отразил. Московский локомотив. Великий, непобедим. Как ты отразил удар? Ты знал, куда он будет бить? На самом деле, два года я тренировался с Маринато Гильерми. На, серьезно, не верил. нет. До того, как он получил российское гражданство. Я разговариваю свободно свободно португальскому, и поэтому я ему выру он говорит, Си. Ух! О, он там слишком много разговаривает Сейчас будет два верняка просто без шансов Просто да? без шансов, без слов На молчанке Давай Нихуя себе ого ой, ой За три, ребят В попало? девяточку залетела, девяточку залетела. Дурацкие правила, надо их отменить Нет, Нет. После драки кулаками не машут Но... Заебись, четко. Правильно Что сказать? Реализация Сейчас у него, конечно, из четырех ударов, то что на один, но попал в девять, да, за три. Красиво. Красиво было. Ну, красивые правила. Девятка три. А так что можно сказать, все видят реализацию каталонского мальчика, маленького гномика Месси. Да ты. ты, ты Ладно, ты, я ты с уважением. Скажи, я скажу, скажи, мне на ушко, куда будешь бить. Я, я думаю, наверное, я буду сейчас рисковать и просто 4 удара по кольцам выпадать. Хотя я просто могу сейчас словно 4. Давайте 4 забить. Ну давай вперед, но так будет интересно. Да. Начну, пожалуй, слева в нижнего. Давай. Это что так было? Что произошло, скажем. Сейчас девятку дам. Давай. <связанная> <связанная> Сказочный долбоёб! <связанная> Это что такое? Да я что-то запиздился, разговорил. Два простака, да, Чтоб хотя бы. Но я сейчас сейчас обосрался, конкретно. Ну, вообще, да. Вообще нет, ни делаешь? одного не попал, да? Ну думаю, что московскому московском локомотивном шке надо тренировать. А то они думают, что они в Лигу Европы уже попали и все. Сидят покой колям, покурил. Так нельзя. Ага. Футбол. Футбол это не прощает. Правильно. Потому что футбол это больше, чем игра, футбол-то больше, чем жизнь. Лыши футболом, живи футболом. Ой, залетело. Зря, ну, тебе надо еще забивать, чтобы хотя бы я борьба думаю, была. Я думаю, по ним куда то еще. Да? Да, он не угадает. Не угадает? Я, я сейчас, смотри, по разбегу, я его сейчас раскачаю. Да, пол ногу к нам пойдет. Ой. Да. Ой! Что сейчас будешь делать? тащить ребята я выигрыш на положении он забил два гола я у меня три хоть я забил один но я забил я забил один но забил девятку эти правила мы за обговаривали сразу же, заранее поэтому Что сейчас будешь делать забивать Бить лавочку? да бьем от лавочки от лавочки ликошет, и сразу же первым касанием бьем все я тебя услышу и такая более более тренировочные такие удары Скажи, скажи что-нибудь. Я сказал, что будет тренировать. Ну ты накажешь на рынок, его сейчас? Не буду бросаться такими словами, потому что может потом аукнуться, очень хорошо аукнуться. Ну, вообще да. Поэтому только уважение к сопернику, тем более это российский клуб, конечно важно. Ну да, давай. О. Это было близко. Это было близко близко не считается это гол. ой ну да да да да, да. Так, сейчас подальше и постараемся на красоту сыграть хотя бы ну с высотой пробить О. но Стану... это вообще беда да это беда но опять же непонятно как он пробьет как он себя проведет на этих ударах ага. ну ты ни одного не забил в курсе ну, я один забил а один забил у меня четыре очка есть Все. можно и поесть поэтому отразишь его удар на воротах ну мешок какой миссии какие ворота ну да он принципе тоже не особо гильер ну похож похож так где-то бразильские корни до 100% где-то есть может быть они со мной сыгла... сыграют злую шутку mm -hmm. так, мне меня остался последний же, правильно удар? Yeah. два мимо, один попал и вот сейчас последний пробьем, агитасик желательно забить желательно забить и забить хорошо, чтобы вообще без вопросов oh, мешок 5 ударов, у меня Сам сейчас закопал Ну ты его сейчас так кажешь. Ну, ну я не знаю, если жизнь дает шанс. Давай. Я не буду много говорить. Вот он много говорил, увидел в подлодке там все. Говорит, здесь не корни у него. Я смотрю, он не босиком играет. Да, он а. про тебя говорит, а. что у тебя <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> да? Да, да он прав. <laughs> <laughs> я просто думал, на а. давай, брат, давай. А, а, да, да. Да. На самом деле, я с большим уважением где на отношусь. Я не классовчик. Ой! Хорош! Счет какой? 5-3. 5-3. 5-3, конечно. кольцо, ребята, потому что он попал, это шедевральник, На самом деле мы кольца просто так вешаем, мы не тут куда-нибудь. Раз в год даже и палкой стреляем. Ого! Ого! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что там, 5-5, что ли? 5-4! Не, вот это нет. Ну, было близко. 3 -3. Это что такое? Я... Я сказал, кто много разговаривает. Поэтому лучше на молчаночке. Спокойно. Как говорится, сделал дело. Пизди смело. Давай, делай, хорони его, ебать. Ох. Ну, Дэн мешок, короче. Я специально пропустил, чтобы дать ему шанс. Чего, блядь? Чего теперь, 100, 5, Дэн, чё за хуйня? 5.7, ну смотри, ну, 5, же, да? Ты либо даешь шанс? Нет, я им воспользуюсь. Я воспользуюсь этими ударами, очень сложные удары. может быть, две шальных дуры залетит, а там дальше отобьюсь. А может быть и три, а может быть и в девять. Кто сегодня знает, что со мной случилось. Это мой последний билет в Геленджик. Если я сейчас две банки не забью из четырех, это все, это луз. Ух. Было красиво? Нет. Зади реза! Что делать? Ну, два из двух это будет. Ну, если я сейчас забью два из двух, это что-то будет на грани фантастики. Голова под блядь. Кому-то сегодня будет очень больно. Сами видели сейчас 4 удара от игрока Барселоны, ничего не смог показать. Сейчас Московская Академия Локомотива покажет этим испанским испанским мальчишкам, как нужно делать. О! Там. Хоть я, хоть я уже и выиграл, но я сейчас дам урок этому каталонскому мальчишке как-то любить <рит> <рит> <рит> Я, к сожалению, не, не успел перед чемпионатом мира потренировать Федю Малова, но я надеюсь. Я тебя потренирую. Фенальти – это не мое. Мне вот в центре поля пробить, как голодный. а лобин. счет был 7-5. Получился счет 10-5 Локомотив показал В принципе, в Барселоне как нужно играть, как нужно биться Биться за всех своих, пацаны Чё, блядь, я проиграл Опять это проклятие полоски меня настигло Но это, наверное, знак, чтобы я все-таки добрил свою ногу я Мимо ну все, переходим к доказанию. Вот она, пацаны, сними первую ногу. Вот она первая нога после проигранного челленджа. Вот она еще, блядь, девочка еще не тронутая ни кем. Да? Ну, сейчас вот точно туда же. Тебе не жалко свой мох? Лето. Надо сбрасывать свои мяшки. Это щитки футбольные. Раз, щиток. Это щитки, На поле не выпустит без Как комары замуж. Нравится ощущать победу? Да и нет. Блядь, сдался. Вот реально сдался почувствовал по вкус, вкус вот этого выигрыша небольшой. То есть мораль сей басни Два... такова, никогда не сдавайся. Играйте до конца всегда. О, потом опять дорыватель. По так вот, давай, досними. Так может отсюда? Да какой вы, пусть там же. Давай, досними. В общем, да, мораль сей басни такова, что надо играть до конца, до победного. вот Никогда, блядь, не сдавать позиции. Я вывел себя в лидеры и сам же сдался. Ну, как бы это плохо. Ну, пиздец. Да. Но в следующий раз я буду биться С самого начала и до конца Правильно Бля, опять тебе мох выдирают. Угу. Да ладно, ребят Прогрыш это всего лишь мгновение угу. Главное, что у тебя в голове Как ты после этих проигрышев будешь вставать Правильно Что ты будешь делать для того, чтобы в следующий раз не проиграть <музыка> Все, поехали Именно вот так вот Месси и побрили сегодня. Раз, Давай. два, три. Блядь, да ты, блядь, даже не добрил. Опять у меня этот клоч Очки остались, блядь, шерсти. Вот как это так же? Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, на какое наказание сыграть. вы. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем пока. И в комментариях напишите все же, кто лучше бьет он. Идиот. Нет, кто? Барс левую, мать. Каждый день может быть все по-разному. Правильно. Да.